Всем привет, народ, и это видео нельзя назвать полноценным видео, так как я хочу донести до вас кое-какую информацию. Давайте так, каждый, кто посмотрит это видео, напишет в комментарии неограниченное количество вопросов и заданий, которые вы хотели, чтобы я выполнил в следующем видео. Получается, то, насколько интересно будет следующий ролик, зависит только от вас. Давайте, начинайте писать задания. Прямо сейчас. Ну а чем активнее вы будете писать задания и вопросы, тем быстрее выйдет следующий ролик, где я буду выполнять ваши задания и отвечать на вопросы. Ну а если ты здесь впервые, то непременно пиши комментарий, если ты хочешь увидеть, как я буду выполнять твое задание или отвечать на твой вопрос, то подписывайся на канал. Ну что ж, на этом все. С вами был Вовик. Всем пока-пока.